Всем здорова Ребят, топ-контент В Москве открылся магазин Светофор Сегодня мы едем туда, чтобы просто посмотреть цены И быть в шоке Смотрим, комментируем, ставим лайки Вот, уже подъехала тачка Здравствуйте Да, очень дешевый магазин все вообще продают. И Цены и, вообще и. просто и очень дешевые. Он раньше везде только в Подмосковье ходил этот магазин был. А, а сейчас да, дай перевод деньги. А сейчас первый магазин открылся в Москве. Да, вот мы сейчас идем смотреть. Где они? <рвет> Домашний дистиллятор. Ребят. <рвет> самогонный аппарат. Охереть, реально. Термометром градуса вообще охренеть. Ребята, у меня появилась мечта маленькая. <с пред sự fits> Автомобильный носов, Весы кухонные. Насос. Лобзик электрический 679. Кстати, нужна штука шуруповерт сетевой. Пора мне уже покупать инструменты кресло с подлокотниками, фобику кресла. Посмотри, как оно выглядит. Интересно, да? Интересно, конечно. С подлокотниками кресла. А, ну да, обычные вообще. Но все равно дешево. Моя жена заботится о фобике уже или гирлянды на новый год гирлянды Хлопух. трехсосинская 56 оно 120 стоит ли ну, вот такой магазинчик, ребят ну блин сколько пакетиков здесь? Один пакетик 40 рублей. 188. Да. Вообще, получается 800 рублей. Нормально ешь. Нормальный дос. Блин. Даже мясо просто. Мясо смотри. Просто развалом лежит. А, возьми. Соусы блядь, по 20 рублей в магазине Рика стоит, сами знаете, сколько крыло утки 47 рублей блядь. 47 рублей, за что? подложка, одна подложка кто любит утку, это вообще пушка просто, утиная ферма, марка здесь все, ребят, смотрите слушай, а сколько мяса? свинина на кости да по 174 рубля. Не, выкоси Оооо 100 рублей, охеренно okay. Мазмочка Конечно возьми Вот эта индейка okay. Не, ну понятно, что развалка у меня, но, но она вообще по идее должна быть замороженная mm. Да Короче, вообще просто 149 рублей за килограмм, а она она 700 грамм, то есть на 100 рублей 100 рублей одна нога вот такая вообще, Бля, меня радуется. Чипс 100 рублей мои ну, наверное должны быть вкусный, за 100 рублей Я так думаю Всякие бомж пакеты, дошики Светки, блядь, раньше как так смешно они выглядят как раньше знаете у бабушек были с чайком попить вот цукаты сукаты. куда надо будет поехать на пасху в тот раз мы и нашли в том году цукаты стали искать ребят рыба парель просто я ее обожаю это 390 рублей вот этот 360 просто блядь. Я не просто так вернулся на ну, ее... Смотрите, вот это мы купили одна, Один лоточек за 45 рублей Вес даже разный Все равно за 45 рублей Они чисто лотками продают Это у нас крыло -утки. утки ребята, замороженные Вот Мы сейчас будем делить на вот эту кость И на вот эту У нас получится очень много, блин, шашлыка из утки я не знаю, или тушить ее Или просто ж картошкой жарить Просто огонь Снимаю. Вот прям, ребят, по косточке по косточке режем, хоп, здесь вот так вот, и здесь вот это вообще можно ставить на какой-то бульон но можно на самом деле выкинуть это вот, вот и все, ребят разделаем всю курицу также не спеша а, вот, вот. а курицу, утку, да, утку, утку. А? <сум> не спеша, ребята, не спеша уже пошло вот, смотрите все порезали третье крыло мы выкинули, лишнее остальное кладем в заморозку в запас ребят. и сейчас я буду мариновать, мариновать на завтра одну порцию крылышек на семейный ужин так сказать или на обед все я вам покажу сейчас берем ребят все все наши крылышки сочные получилось это с одной упаковки столько ну, я готовлю на семью завтра на обед мне много не надо. Берем сметанку. Смело, ребята. Насчет сметанки, вообще смело, мы будем делать ее как соус. Как соус. Вот. Чтобы все это вначале, вначале у нас будет это все тушиться на небольшом огне. вот, А потом все это уже мы будем поджаривать. Прям там же, чтобы была корочка. Соевый соус. Вот. Э, берем, ребят, три специи для этого. Это с, э, смесь чили перцев. Э, приправа для курицы и приправа букет перцев. ребят, лимон лимон просто выжимаем сок Вот наш родной добавит лимончик, нам добавит немножко смаку это в любом случае соль соль соль берем на глаз вот, и, ребят, уксус, уксус. Хоп. Все это перемешиваем. Все это перемешиваем. Вот. И оставляем на сутки. На сутки. То есть завтра-завтра в это же время. и завтра завтра в это же время ребят мы достаем это из холодильника и начинаем тушить так мужчины вот такая получилась утка у нас вот все это во всем этом соусе она тушилась долго потом включаем на большой газ и просто обжариваем получается очень сочно Просто не передать, ребят, фотки. Вот не передают вот этого вкуса, честно вам скажу. Очень вкусное блюдо. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.